Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем настраивать прокси IPv6 при помощи скрипта от first Byte, генератор прокси, который разработали они, и он выделяет прокси не под сетью, а поштучно. То есть они из одной под сети выделяют поштучные IPv6 и потом реализуют. Мы же привыкли работать с целыми подсетями, то есть мы выкупаем под сеть. Арендуем обычно 64 подсеть, идет бесплатно у нас. И сегодня мы как раз купим подсеть совершенно другому, у другого провайдера и настроим при помощи генератора вот этого скрипта, который расположен по ссылке, которую вы видите выше. Настроим при помощи этого генератора Proxy IPv6 на другому, другого провайдера. Будем рассматривать на примере провайдера King Servers. Здесь мы купим сервер и 64 подсеть бесплатную. У меня уже куплен сервер, сейчас вам скажу какой, куплен в США за 5 долларов. Соответственно, 64 подсеть идет бесплатно при покупке именно сервера. Ссылка реферальная находится в описании под видео, так что регистрируйтесь и покупайте сервер. У меня есть личный кабинет, биллинг и здесь уже у нас имеется сервер. Он уже активный. Самое главное здесь стоит Ubuntu 14, 64-битная. Как раз это очень важно, потому что именно скрипт работает на этой операционной системе. Мы поставили уже операционную систему Ubuntu 14, вернее 64-битную, и подключились по SH через логин и пароль. То есть наш айпишник, как видим, вот он. И, соответственно, пароль, э, Саша, пароль нам пришел на почту или переу, пере, после переустановки операционной системы. Он вот здесь вот у нас покажется. Так. Что нам нужно сделать? Подключиться поиск, Саша, что я уже сделал. Мы подключились и теперь... Нам, для этого нам нужно сформировать CSV файл, который мы будем вот загружать именно непосредственно вот здесь у нас в скрипте. Укажем логин и пароль. Здесь работает у нас сквит, формирует конфиг squid и устанавливаются все дистрибутивы на операционной системе Ubuntu 1464-битная. Так, ну что, приступим. Для этого нам нужно сначала сформировать IP-лист IP и занести в CSV файл уже по формату, который принимает именно этот генератор. Что же Начнем. Для этого нам нужно перейти на мой сайт, и здесь есть команда для скачивания именно скрипта по генерации IP вышестых адресов. Так, сейчас мы найдем его. Так, минутку. Так, вот он, скрипт. Именно в GET мы скачиваем скрипт для формирование IPv6 адресов и 64 под сети нашей арендованной. Для этого вставляем эту команду и скачиваем к нам на сервер в директорию ROOT. Сейчас, если обновим, то здесь вот он появится именно рандом IPv6, вот этот сам генератор. Так, что нужно сделать? Предоставляем права на выполнение этого скрипта. И теперь нужно его отредактировать. Я редактирую непосредственно уже здесь, открывая двумя кликами именно в Notepad, редакторе Notepad++. Так, здесь нам нужно указать количество прокси, которые мы хотим сделать, вернее айпишников. Ориентировочно сейчас настроим 1000 прокси, аккаунт и нашу Network сеть надо указать. В нашем случае нам выдали вот такую вот подсеть, которая тоже вам придет на почту, копируем и уже меняем вот эту подсеть непосредственно уже в скрипте по генерации IP-листа. IP и сохраняем. Теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно запустить э, скрипт по именно исп, в исполнении, чтобы он нам положил все IP-шники в IP-лист. И вставляем, нажимаем Enter команду. После этого переходим э, в директорию, обновляем и видим, что здесь у, нам, у нас появился наш IP-лист. Открываем IP-лист, видим, что наши IP сформировались, здесь 1000 штук, что мы и сделали, мы указали 1000 штук. Идем дальше, теперь нам нужно скопировать все адреса, и уже у меня имеется CSV-файл, сейчас найдем, он на рабочем столе у меня находится. Так, доберемся до рабочего стола, и здесь вот есть вот такой вот CSV-файл, открываем его, и здесь вот уже есть данные, их нужно подредактировать, здесь всего лишь на... 54 IP-адреса. Что мы делаем? Мы ну, именно в столбце ip адрес со строки 4 мы вставляем наши все адреса а, вставить и а, соответственно проверяем все ли у нас здесь в порядке. Да. А, в самой нижней строчке мы вставляем свой IP-4 адрес, который можем скопировать также отсюда с H клиента вставляем непосредственно сюда. Теперь нам нужно растянуть все адреса, также проставить шлюз и так далее. Нашу по 64 подсеть и так, здесь на, у нас здесь будет вот такой вот адрес 225.0, но можно даже и проверить, так, так ли это. Это у нас маска под сети для IPv4 адреса. Для этого перейдем опять же в директорию, только теперь не root, а в папку ETC. ETC найдем папку network нашу. С настройками, с настройками сети. И здесь опять же откроем интерфейс через наш любимый ноты под. И здесь видим то, что наша Netmask, вот такая вот маска под сети, ее копируем и вставляем в наш CSV файл 19. Да, вот. Ну, как я и сказал, 0 в окончании. Так, И вставляем вот в это вот поле самое нижнее, напротив нашего IP-4 в адреса. Нажимаем вставить. Так, все остальные адреса у нас из 64 подсети. А здесь ставим 64 и растягиваем на все значения, на все IPv6 адреса. Вот таким вот образом. Так, что нам нужно дальше сделать? Нам нужно здесь прописать наш шлюз, который также можно узнать из... Э, так, шлюз, нет, здесь нет шлюза, здесь IPv4 только настройки, но шлюз это наш, наша подсеть. Вот такая, которая выдали нам непосредственно, где она здесь у нас в документе должна быть где-то. Так, вот она, да. И окончательно а двоеточие и э, цифра 1. Это стандартный шлюз, он всегда является таковым. То есть наша подсеть двоеточие и цифра 1. То есть начальный адрес э, IPv6 это и есть наш шлюз. Так, растягиваем также на все значения IPv6. Здесь нажимаем «Копировать ячейки», чтобы у нас одинаковые были значения. Ну и домен тип и статус можно растянуть, уже здесь не имеет значения, но я всегда формирую полный формат. В принципе, это не имеет значения, но все же я растягиваю, чтобы все ячейки наши были заполнены. Так, также обязательно нужно IPv4 адрес вырезать. Вырезать и вставить уже непосредственно под IPv4, под строчкой IPv4 нашего адреса. Нажимаем «Вставить». То есть, чтобы скрипт нас понимал, что это IPv4 адрес. Соответственно, все другие адреса IPv6 растягиваем, растягиваем в этой уже колонке. То есть, мы формируем сейчас свой файл вручную. Обычно этот файл скачивается, если мы настраиваем на FirstByte или на Cloud4Box, он скачивается. Уже через биллинг сам. А мы здесь вручную, хитрым образом, вот так вот формируем всю строчку. Так, и шлюз у нас здесь. Так, какой здесь у нас шлюз? Мы вот здесь как раз шлюз можем посмотреть уже в нашем, нашем интерфейсе. А вот он, getway. Копировать. Да. И вставляем уже в CSV файл вставить все теперь нам нужно сохранить этот документ то есть мы все полностью сформировали но домен не имеет значения можно в принципе даже здесь его не заполнять но я заполнил полностью как положено так закрываем нажимаем да, сохранить да все у нас CSV файл сохранился а теперь нужно нам его загрузить так вот это 19 чтобы нам не путаться 21 мы удалим так, и переходим уже в сам генератор прокси. Здесь загружаем, нажимаем «Обзор» и загружаем наш сформированный CSV-файл. И прописываем здесь логин и пароль. Логин произвольный и наш пароль произвольный для прокси. Здесь настраивается один логин и пароль для всех прокси. Нажимаем «Сгенерировать скрипт». Если мы все правильно сделали, то у нас выдаст вот такую вот строчку. Нажимаем «Копировать» и теперь уже мы вставляем в консоль. Так, вот сюда вставляем этот, эту команду. Тоже здесь скачивается в GET их скрипт прокси sH и уже с нашими настройками, логинами и паролями мы запускаем наш скрипт. Нажимаем Enter. и я ставлю на паузу. Где-то ориентировочно 10-15 минут он будет настраивать, ну может 5 минут. После того, как он настроит, у нас мы продолжим, я продолжу запись. Так, смотрите, в процессе установки у нас возникает вот такое вот такое окно появляется. Нужно нажать Enter, и OK и подтвердить. А, выбрать директорию, опять Enter и нажать Yes. И у нас установка пройдет, пойдет дальше. То есть, вот это тоже очень важно, так что не пугайтесь этого окна. Просто подтверждайте нажатием Enter и а, переводите на ЕС yes и нажимаете опять же Enter. Это обновление, здесь пакет какие-то повторно, возможно, или обновляются, или устанавливаются, выбор директории идет. Точно не могу сказать, но не обращайте внимания, делайте все как на видео. А пока я ставлю на паузу, дальше мы продолжим. Так, ну все, скрипт у нас отработал, вышла надпись, что прокси-сервер успешно установлен. Что нужно теперь нам сделать? Так, посмотрите, корректно ли настроился у нас конфигуратор сам Squid. Вот, yet.squid.conf, вот здесь вот он расположен. Зайдем и посмотрим, как он сформировал конфиг. И также настроить нам сети. Потому что по умолчанию сетевые интерфейсы, сейчас не прописаны в них IPv6 адреса, и нам нужно их прописать. Тут есть, опять же, два варианта настройки сети, то есть до 1000 прокси я еще как бы воспользуюсь по штучным добавлением на интерфейс, а если уже больше у вас, допустим, адресов, но ну, даже и тысячи, можно уже применить настройку при помощи NDPPD. Но ну, в данном случае я буду сейчас рассматривать, как настроить адреса по штучным добавлением на интерфейс наш настройки сети. Для этого нам нужно воспользоваться уже готовым шаблоном в Excel и нашими IP вышестоящими адресами. Для этого нам нужно идти и скопировать все наши IP вышестоящие адреса. Нажимаем Копировать и открываем Excel файл уже который готовый вот такого образца. Здесь он уже будет по формату вот делать вот такие вот у нас значения. Так. Нам нужно скопировать наши IP6 адреса непосредственно в двух экземплярах, чтобы один адрес шел у нас в два раза. То есть, смотрите, один адрес он идет дубликатом, то есть оригинал и дубликат. Для этого я вставляю наши тысячи IP6 адресов. Перехожу в самый низ. Как видим, здесь у нас да, сейчас 1000 адресов. И вставляю повторно этот же столбик этих же адресов. После этого выделяю сам столбик весь, нажимаю «Сортировать от А до Я». И, соответственно, получаем то, что наши адреса продублировались и идут повторно. Что нам нужно сделать? Теперь нам нужно скопировать этот документ. Вот здесь вот этого столбца у нас не будет, он будет чистый. И вставляем вот сюда эти все документы. Вернее, все IP 6 адреса и вставляем все адреса, которые скопировали из столбика N. Ctrl-C. И вставляем вот сюда. Нажимаем вставить. Соответственно, у нас генерируется здесь команда сцепить. И все вот эти вот, вот, эти вот все команды сцепляются в одну команду. Теперь нам нужно выделить эти все адреса. То есть идет Up, Down. Up, down как видите. У нас получилось 2000 строчек. Так, 2000 строчек, копируем. И теперь переходим уже в тоже Notepad++. Здесь также у меня есть интерфейс, подобие интерфейса, вернее, пример интерфейса, как от, открыт у нас сервера вот здесь. вот. Только единственное, нам нужно его дополнить. То есть у нас вот эта часть уже готова, как видим, вот она. Нам нужно теперь по подобию вот этого интерфейса добавить туда. Соответственно, мы убираем вот эти старые значения, тоже от другого сервера. Выделяем все от этого значения, удаляем и теперь сюда вставляем все, что мы скопировали с Excel файла, вот, эти, вот это вот содержимое. Нажимаем вставить, так, И теперь подредактируем самую верхнюю шапку нашего, наших настроек интерфейса. Так, Здесь мы возьмем начальный адрес весь. Вот так вот нажмем копировать и заменим вот здесь. Вставить. А две строчки апдаун первого адреса. Мы его добавили вот сюда. Соответственно, удаляем здесь. Здесь он нам не нужен. Здесь 64 четвертую маску под сети у нас 64 -я. Также наш get Наш шлюз по умолчанию, вот он так здесь выглядит. Я уже пробовал, тестировал настройку, здесь у меня он уже прописан автоматически. Соответственно, после этого нам нужно скопировать вот это все содержимое. Вот когда много адресов, соответственно, вот это не очень работать, неудобно с таким большим количеством адресов да, и добавлять поштучно на наш интерфейс. Соответственно, и интерфейс еще нагружается очень сильно. Нажимаем копировать и уже открываем наш интерфейс на нашем сервере. Давайте повторно откроем на всякий наш пожарный, так нотыпад и э, перемещаясь перемещаемся в самый низ, нажимаем enter и вставляем все это содержимое вставить. Так проверяем все ли у нас корректно настроено. Да, все у нас э, верно. Нажимаем сохранить. Все, настройки закончились по добавлению IPv6-адресов на интерфейс. Теперь нам нужно всего лишь перезапустить наш сервер, то есть команда Reboot. Reboot, нажимаем Enter. Наш сервер перезагружается, ребутается, нам нужно подождать некоторое время. Не будем ждать, мы скачаем прокси-лист уже с генератора прокси IPv6. Вот такого образца он. Здесь сразу поменяем собаку на двоеточие. Сделаем замену массовую. Так, заменить. Так, на двоеточие. Заменить все. И сохраняем наш документ. Допустим, файл сохранить как и на рабочий стол. Документ чек. Сохранить, заменить да. Все, мы подготовили наш файл, будем чекать социал -китом. Сейчас наш сервер перезапустится, и мы посмотрим, что у нас получилось. Так, наш сервер ребутнулся. Теперь проверим, добавились наши IPv6 адреса на наш сервер, наш интерфейс. Для этого набираем команду и, и в конфиг. Так, к сожалению, почему-то они не добавили. Сейчас еще раз ребутну. Так, сервер у нас ребутнулся, и как видим, я уже проверил команды вот и в конфиг наши адреса. То есть наши адреса добавлены на интерфейс, сейчас проверим их на валидность, то есть проверим на пинг. Копируем один из адресов, и сейчас мы перейдем в памятку, где там где прописана команда для проверки пинга адреса. И заменяем наш адрес, нажимаем ставить. после этого копируем всю команду «Пинг» копировать и вставляем уже сюда в консоль нажимаем enter и смотрим пингуется ли у нас адрес так да пинги пошли как видим немножко подтупились сначала но потом вроде пошли прорвался у нас пинг и таймауты пошли это говорит о том что у нас сервер настроен возможно им из-за такого большого количества IP-адресов у нас немножко сетевой интерфейс потормаживает но посмотрим как они будут работать дальше control c останавливаем пинг так, пинги у нас пошли, это очень хорошо, сетевой интерфейс настроен. Теперь нам нужно проверить, правильно ли у нас скрипт сконфигурировал наш главный конфигуратор для сквида. Для этого перейдем в ftp-клиент и найдем наш сквид. По-моему, он расположен EFC и здесь папка сквид 3. Ищем эту папку. Да, вот Squid 3 и наш конфигуратор самый главный, который нам нужно проверить. Так, нажимаем Edit White и открываем через Notepad++. Так, и смотрим наш конфигуратор. Так, все здесь я смотрю, вроде все верно. Наш адрес, наш здесь смотрим. Самая главная ошибка, насколько я помню, здесь возникла первые тестовые настройки это вот здесь он неправильно сконфигурировал вот этот порт и также вот здесь порт соответственно видите он перескочил 40 999 а нужно 41 41000 чтобы здесь было соответственно 0 убираем везде 41 41000 и опять же вот в самом низу вот здесь надо нам тоже подредактировать отца и и портные переходим в самый низ и здесь тоже редактируем, убираем вот эти вот нули. Так, здесь адреса у нас тоже нужно подредактировать, здесь тоже убираем 0. Ну и вроде все. Так, и сохраняем. Теперь нам нужно надо запустить нам сквит, а, вернее перезагрузить. Для этого забиваем вот эту команду сервис сквит рестарт, нажимаем копировать вставляем в консоль нажимаем Enter да старт все как видим у нас стопнулся и запустился у нас теперь можем проверять прокси уже на валидность для этого я воспользуюсь Social Kit -том. открываем наш протокол HTTP как помним сохранили мы в папку чек и нажимаем на список как видим прокси у нас настроились у нас они все валидные показывают, но ну, прочекаем. Пусть чекает а ориентировочно 1000 прокси, он будет, конечно, долго чекать, но посмотрим хотя бы половина, чтобы прочекать, посмотрим, как они будут работать вообще, стабильно или нет. А сейчас пока я вам скажу, в чем минусы этой настройки. Во-первых, у нас при большом количестве, при таком типе настройки добавления в сетевых интерфейсах большого количества IP-адресов сильно сажает, сильно гружается наш сетевой интерфейс. Для этого, чтобы не... Было такой нагрузки, нам нужно использовать метод при помощи настройки NDPPD. До этого все видеоуроки, все видео, которые я записывал, они все, в принципе, устраивались при помощи NDPPD. Так, ну и что еще самый минус настройки через Squid, здесь мы можем поднять только тип прокси htp socks прокси к сожалению сквит не поддерживает нам нужно всего лишь подождать пока они все прочекаются и потом посмотреть на валидность всех проксей сейчас я поставлю на паузу ориентировать через 10 минут посмотрим как они прочекались у нас так половина прокси он прочекал как видим все у нас валидные ни одного не валида нету соответственно что можно могу сказать в принципе такой вид настройки подойдет для 1000 прокси для настройки 1000 прокси а в дальнейшем, конечно, если вы будете настраивать больше, но, в принципе, для 64-й подсети более чем там, 150 50 прокси я не настраиваю, но э, эта настройка сейчас она нужна для парсинга. Для парсинга в Инстаграме мы настраиваем большое количество на 64-й подсети. Для других целей, для работы в Инстаграме, конечно, на 64-й подсети можно использовать в один поток не более чем 50 прокси э, из одной подсети. Так, ну и в принципе все, видео на этом закончено. Я показал, как можно настроить при помощи генератора прокси IPv6 от ThirdByte. Можно настроить на любом провайдере, купив сервер и применив эти вот знания, которые я вам только что показал. В принципе, настройка при помощи скрипта FirstByte, она подойдет для любого провайдера. Так что просто нужно немножко включить мозги и, как говорится, Попробовать, не бояться настройки, и я думаю, у вас все получится. Если будут какие-то вопросы, можете обращаться в личку или писать комментарии. Ссылка для регистрации на King сервере, King сервису будет располагаться непосредственно под в описании видео. На этом до свидания, пока-пока.